Говорят, человеку для счастья нужен человек. Нужны две пары ног и любящий привет. Нужна связка слов «я всей душой с тобой» и манящий взгляд, согретый добротой. Говорят, чтобы любить, нужно уметь прощать, больше отдавать, и а не потреблять, чувства открывать. Мира берегать, что в любви рожден, верить, жить и ждать. А еще я слышала, что деньги это зло, А помочь в беде может лишь тот, кто знает дно. Только странно очень, хотя, может, нет. Ведь Святоши любят славить Бога за да, громкий звон монет. Говорят, что разум главный высший дар. Слово ⁇ сила духа, а чувство ⁇ злой изян. Чувства нарушают наш системный строй, здравый смысл слабеет, просит свой покой.